С самого начала, iPad создавался очень мощным, очень способным. Поэтому нашей целью было взять все удивительные особенности большого iPad и упаковать их гораздо меньший продукт. Но не такой маленький, как iPod Touch. И это именно то, чем является iPad mini. Стойте, а iPad mini это не iPod Touch, я не хочу, чтобы это сбивало вас толку. Хотя у них одинаковый процессор, они разные. У iPod Touch Retina дисплей iPad mini – самый легкий iPad из всех, что мы делали. Сюрприз-сюрприз. Он на 0,4 мм тоньше iPhone 5, представленного месяц назад. Поэтому, как обычно, каждый продукт тоньше предыдущего. Они всегда будут тоньше. Но кроме iPad третьего поколения, который сейчас стал старый, новый iPad, и не iPad с дисплеем. Не надо путать с iPad mini, у которого нет дисплея, но который тоньше. В iPad mini мы улучшили камеру iSight до HD, позволяющую теперь делать потрясающие фото и HD-видео. У него нет 8-мегапиксельной камеры, как у iPhone 5 и 4s, но у iPad 4 ее тоже нет, которая... Выжму из себя все, что могу. Удивительное. Самая большая задача, стоявшая перед нами, было включение всех классных характеристик iPad, минус Retina на намного меньшее устройство. iPad mini имеет самую большую и тонкую одноэлементную батарею всех, что мы делали, меньшую материнскую плату для размещения мощного двухгодовала чипа 5 плюс у него новый Lightning коннектор, который тоже очень аккуратный. Если бы все, что мы сделали, это просто взяли оригинальный iPad и уменьшили его, вы бы сразу заметили, что чего-то не хватает. Например, двух камер. Блин, это все еще цепляет меня. iPad mini самый легкий iPad из всех, что мы делали. Он также самый доступный. Мы решили добавить это в презентацию. Со всеми этими улучшениями вы, наверное, ожидаете, что цена будет два раза выше, чем у обычного iPad. Но это удивительное устройство на 170 долларов дешевле по всем статьям. Да, вы не ослышались. Вы получаете больше за меньшие деньги. Минус дисплей и быстрый процессор. Все эти усилия объединились, чтобы сделать продукт с выдающимся уровнем подгонки и отделки, и результат необычный iPad, который будет использоваться до тех пор, пока не разработают процессоры помощнее и технологии, чтобы поместить ретинодисплей в такое крошечное устройство, и более мегапиксельную камеру. Но кто знает, когда это будет? Это не раньше, чем через 7 месяцев. iPad mini это будущее. Это будущее до мая, не меньше. Возможно, даже до конца мая. Даже, скорее всего, до июня. iPad mini сейчас будущее. Пока будущее. Перевел Джейси Киллер, озвучил Вилсаком. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Пока.